Вы же сегодня пришли на митинг, да. а, чего вы ждете от сегодняшнего мероприятия? Ну каких-то перемен, в лучшую сторону. И как вы считаете, вот сейчас мероприятие пройдет, будет принята резолюция, а, все-таки она подействует, изменит как-то жизнь лучше? лучшему? Мы не знаем, у нас народ такой, что... Пока а... нет, пока да. холодильник еще не победил телевизор. У -у -у. А победит тогда. Еще вот такой вопрос. Сегодня будет озвучено множество лозунгов, призывов, один, один из которых это отставка либерального правительства. Как вы считаете, какими способами это может быть достижимо и как это повлияет на нашу жизнь? Да, революция нужна нужно. Да ну, просто на выборы а надо идти, Да, работать. ну до выборов дожить надо еще. Будет региональный выбор. Время такое. Вы считаете свержение что... власти? Ну вы так ну, таким э... образом? Так, ну так, мирным, так. конечно, без крови. Вы считаете, что выборы все-таки действуют в России? Они, как бы, можно да не победить? Нет, мне кажется, уже не действуют. Лично мое мнение. Угу. Вот даже, судя говоря, по, вот, по про Грудинина, про мандат вот этот, угу. о чем можно говорить? Угу. Хотя это все. Было уже вот этот мандат был законно коммунистической партии, правильно? Да. Но, однако же, его не дали им тому человеку, которому положил. Хорошо, спасибо за ответы. Добрый день, формагентство Ледокол. Вопрос первый. Вы сегодня пришли на митинг? Да. Чего вы ждете от этого мероприятия? Не знаю, Смену власти. А какие вы методы видите, что власть сменится? Во-первых, это как бы смена правительства стопроцентных. Угу. То есть вы уверены, если сегодня уйдут те люди, которые сегодня находятся в власти и придут другие, то э, жизнь для большинства сразу улучшится? Нет, сразу нет. Сразу постепенно? Постепенно, скорее всего. Угу. А не считаете ли, что вот эти все озвученные проблемы сегодня в России, это э, пенсионная реформа, это э, постоянные повышения налогов, ЖКХ, э, штрафы дополнительные вводятся, все это проблемы одного источника капитализма в России. И если отменить частное собственное средство производства, то есть ликвидировать капитализм, мы сразу решим эти проблемы одним, как говорится, моментом. Да, скорее всего, с ни одним моментом, но какие-то проблемы можно будет решить, а какие-то нет. Ну, понимаете, на данный момент, что русский человек, он какой? Он пока его не прижмет до Талова, он не будет ничего делать. Uh -huh. У нас в стране вот так на данный момент. Uh -huh. вот. Ну, слышно, Мы будем Товарищ вот так ходить, время все время будем время ходить, время. ходить, но процентов здесь будет ходить, а 90 так и будет дома сидеть на кухне, рассуждать об этом, что власть плохая. Надо, на данный момент всем это сказать, что народу надо вставать, всему народу вставать, они как нам, вот здесь сколько нас, 500 человек собралось. А вы считаете, вот, что мы должны все, всем народам виниться, вот, допустим, вы, как рабочий, я понимаю, Миллер, как бы капиталист, и противостоять всему плохому за все хорошее? Нет, там, у нас получается как, у вас на данный момент там человек 200 богатеет, остальной народ там 140 с копейками, да, нещают. Вот. Надо Сегодня вот против этих именно двухсот человек встать и, сайта, и, угу. и противостоять им, угу. как бы, я не понимаю, вот госкорпорации, э, Лукойл, угу. Газпром, там Россию. еще дальше не, не факт, угу. они на данный момент они вообще не платят налогов в государственную казну, вообще не платят. Это как бы, я считаю, это несправедливо. Не, ну в сегодняшних реалиях это справедливо, потому что это все вот эти компании находятся в, частном, э, в частной собственности, потому а -а -а. они платят лишь э, налоги, то есть там сколько необходимо заплатят, а все остальное забирают себе. Это неправильно. Это должно быть общее. Ну, если на данный момент, как бы, я Конституцию читал, в девятой статье написано, что... Недры не наши. Там прям так и написано, что не наши. Это. Как бы. Если вот ко мне во двор придут, купит кто-нибудь его там, дядя Вася, ну, скорее всего, дядя Сэм, «Угу. то меня оттуда выглянут и скажут, что это не мое. Скорее всего, скоро так и будет. Ну, там написано, да, что все недра, которые находятся, они общенародные, но пока они находятся в земле. Как только ты добываешь, начинаешь их добавить, они становятся частными. Да. Кто их добыл, тот облазеет ими. Да, их мы не справедливо Ага. Хорошо, спасибо за ответы. Первый вопрос такой. Вы сегодня пришли на митинг? Конечно. Что вы ждете от сегодняшнего мероприятия, если так можно сказать? Ну, каких-то перемен, конечно, не жду таких, чтобы глобальных сразу. Просто я думаю, что все-таки у нас народ начнет с диванов вставать, так сказать, капля камень точек. Хорошо. Как вы считаете, вот сегодня озвучено множество всяких экономических и социальных проблем на митинге будет. И одна из них, которая отставка либеральному правительству, как это может быть достижимо и повлияет ли как-то на нашу жизнь? Конечно, знать пора. Почему, если я, допустим, работаю, я отвечаю за качество своей продукции? Если я делаю некачественно, меня доказывают вплоть до увольнения, лишения всего-всего. А здесь человек просто обосрался уже на сто раз. И идет либо на повышение, либо на смещение. Это же вообще неправильно, я так думаю. А то, что у нас в стране нет нормальных, да я в это не верю. Это все сказки, что там люди вот пробили своим умом, да это вот, это все. Есть нормальные люди, есть экономисты, есть специалисты по различным вопросам. Конечно, если у нас полдумы спортсменов до да певиц, там, гимнастов. Конечно, что толку-то будет же их менять. Ну, Понятно. И вот такой еще вопрос. Э -э вот все вот эти лозунги, которые сегодня будут озвучены, они больше отражают, э являются признаками э одного явления, то есть капитализма. Не считайте, что может стоит самим разобраться с антисоциальным источником, то есть частный собственно средство производства? Я вообще когда-то, когда вся эта вот перестройка началась, то есть 90-е годы, все это вот как бы... Э -э ну, особо не разбирался, но, в общем, был антисталинистом. Теперь, когда я начинаю разбираться, ну, то есть, интересно стало, что в конце концов происходит. Вот, то есть, я становлюсь уже убежденным сталинистом все-таки, вплоть до плановой экономики и прочего, прочего, прочего. Поэтому, конечно, надо менять все это дело. А кто говорит, вот, частные собственности, производства. Ребята, при Сталине были артели которые выпускали внеплановую продукцию, то есть это те же самые частные собственники. Их в 56 году, правда, разогнали, но никто не мешал им производить, значит, средства. на блин. Товары народного потребления. То есть за 40 мебели в Советском Союзе присталь не выпускалась именно частными артелями. Mm -hmm. ну, да. Спасибо за ответы. Да, пожалуйста, вам удачи. Uh, вопрос первый. Вы же сегодня пришли на митинг? Uh... Чего вы ждете от сегодняшнего мероприятия? Ждем, что нас власти как-то услышат, попытаются изменить то положение, которое в нашей сейчас а, но вот мы видим, что на митинге очень мало людей. Ну вот сколько сегодня? Наверное, человек 300 всего. То есть из этого можно сделать вывод, что большинство все устраивает. Что вы по этому поводу считаете? Думаю, что большинство не устраивает. Просто люди стали пассивнее, чем были когда-то. То есть все-таки надо, наверное, бороться за свои права? Да, надо заниматься с людьми, с массами. Тогда будет что-то mm -hmm. с места. Сегодня будут озвучено множество лозунгов, призывов, один из которых это отмена пенсионной реформы. Как вы считаете, как можно внедрить вот этот призыв и как он повредит? на нашу жизнь? Я думаю, можно не только смена власти. Новое правительство Тогда что-то может сделать. Uh -huh. То есть, вы считаете, вот, допустим, уйдет сегодня, как тоже обозначено либеральное правительство и придут другие люди, которые будут заботиться о большинстве? Ну, хотелось бы это верить в это, думать, что -то получится. Uh, тогда, вот еще последний вопрос. Uh, все вот эти лозунги, пенсионная реформа, Либеральное правительство, побор ЖКХ, налоги, повышение цен это же все признаки одной антисоциального источника. Это капитализм. Может стоит бороться с самим источником, а не его последствиями. Как вы считаете? Что вот по этому поводу? Ну а каким образом бороться с источником? То есть, не только такие методы, митинги, демонстрации, выборы, все больше, другие методы. Пошел, спасибо за ответы. Какой предаток? это одно. Наши производства не нужны. Наши капиталисты не нужны. Слушайте, ну от каждого зависит. У вас в подъезде алюминия, чисто? Нет, не зависит от вас. Подождите, от вас в подъезде чисто? Ну как, чисто, рыбы, да? Цветочки ставят? Ну нет. И нет. Почему? Линия, нам, что Потому что сами пытается. жильцы а, гадят там, где живут. В Германии такого да, нет. И говорят, угу. хорошо, Нигде такого нет. У нас ребят, где живут, там... То есть а, а, вы считаете, есть правильный капитализм? Не да сказать, да почему это тут вообще то, капитализм? Ну, капитализм это частная собственность ну, средства Мы считаем, что это основной источник всех проблем. Вы говорите, что в Германии основной, все не так. Основной источник проблем в самом народе. А, то есть народ Конечно, неправильный. В Москве. В Москве. В Москве. В Москве Слушайте, ну посмотрите, сколько вышло. А. Угу. Сколько вышло? вы говорите, что 100 человек? Я все предлагаю. Заболела, там Показали это самое, еще что-то, какие-то дела, проблемы нахуй, и так далее. Граждан, не хочет, вами, извините, почему-то в Франции вышло много народов. И, они что, они вы и что вы хотите а просто а просто вы этом, там, Я вот сказать? Я бы хотел сказать, что не, а не, не а понимаем. Население? А население пассивное, И ничего. Делали Причем от тех людях, которые хотят что-либо А может все-таки население еще не доведено, как говорится, до ручки, что уже невозможно будет терпеть, и тогда начнут только все. Выходить. Слушайте, я продукция Советского я Союза. Я с 1954 -го года. Я, я училась в хорошей школе, получила Через хорошее образование. Я работала в, в больнице 27 лет если, медицинского стала. Сейчас у меня пенсия, минималка, а работала но, я, но, я но, где но, сидела, не где-то сидела, штаны протирала в операционной, в хирургии, что из этого имеет Ну а там было другое государство. Сейчас новое государство 30 лет строится. Капиталистическое. Да никто ничего уже не строит. Уже просто разграбят его и капитализм. Это есть. Да, смысл в том, чтобы люди-то вышли, они тогда зачешутся. Вы что, не заметили, что поменяли друг А что изменилось? У вас стало меньше налогов, вас ЖКХ понизили, у вас цены упали в магазин. Вы уверены, что там у нас что-то изменится? У нас просто идет переставка. От перестановки а -а -а. мест слагаемых сумма не меняется. Об а этом речь, не, ну, не изменится. Да пока будет. люди Сейчас сами не сообразят, что их обманывают. Ну как это ну, не, он, не сообразят? Ну как? Как я не знаю. Ну не надо ящик зомбоящих. Только агитации. Зомбоящих не надо смотреть. И то, а. Вот, я вот я если вы в интернете ищите нормальную информацию. КПРФ решил, центральный комитет, президент, центральный комитет решил передать мандат. Да действительно, просто обидно. И вот сейчас Он, я еду. Просто Никто. своим свои под... подзнакомства <звучит> с заболела. заболела. Причем заранее судья, говорила. Написала в соцсетях и, и там, и там. там. Бесполезно. Вот двое только. Значит, были ну, одна действительно счета. могла бы прийти, но на самом деле балет Я понимаю. Его зарегистрировали, была. как Единственное, что, что вот женщина, которая в соцсетях просто списала совершенно чужая страна. Сейчас она придет, мы с ним пообщаемся. Районного совета, в Подмосковье. Я не знаю. Это все было нормально. У меня такое впечатление, что люди просто привыкли сами к ну пусть кто-то другой брать, за меня это сделает. Так да, я делилось, посижу на диване, на я займусь своими делами. Это ну, не далеко, не кажется, не далеко не каждый знает. Далеко. Ну почему? Ну соцсеть то для чего? Какие клипсы Я только нашел на сайте Критер РФ. Не ответственно. Что где транслируете? Следить этим надо, да. Надо бы Алисовкин хотя бы я не знаю, кто это магазин наклеил. Ну, во-первых, я смотрю Платушкина, да. И там все известно, когда произошло. Ну, и что-то залезло, за... да потом я не залезло не на сайт сколько? КПРФ, потому, потому что, что, потому что у нас не у альтернативы нет, у нас только вчера... КПРФ что-то может организовать, я причем я это законно, никто вчера... не будет разгонять, никто не будет каталашкой запихивать а... и так далее. На законные я митинги люди не хотят выходить, потому что, знаете, много, у меня знакомый говорит, ничего не поменяется, уедут сюда, все уезжают, ну а когда КПРФ вообще, что-то? Это дело. Извините, да и в Советском Союзе, извините, номенклатура жила только для себя, партию вступали тогда, только для того, чтобы иметь какие-то свои э, льготы. И той, и темой, а это не коммунисты, это социал-демократы. Не путайте. Да коммунисты. Они боятся, а они сидят у карты. Какая революция? Да откуда она какая будет? Какая будет революция? Не, ну какая? Парниди, революция – это смена общественно-экономической формации, а смена чиновника – это госпереворот. Да, да того кто того его выгнал, никто его не выгнал. Он Два бухарика. Ну, зато у того, например, вид на жительство в Швейцарии. Главное, вот кто. И пенсию сейчас 170, а вы и, и 170 тысяч. И пенсия 170 тысяч. Нормально, такая хорошо. Вот он, в, парами, он, в апреле он будет рассматриваться. Я уверен, на что партии не пойдет. А вы какой, извините, а вы представитель какой организации? И вы считаете, что если ЛДПР придет к власти, то как бы всем станет жить хорошо? Благодарю вас за то, что вы то то есть, ну, вот Сегодня как раз лозунг, он, что отставка либерального правительства, и если вот это правительство уйдет, допустим, придут демократы, то что-то изменится. Да что так флегматиков вот, их надо выгонять это прямо это сейчас. Ну. А каким способом можно это сделать? Ну, ну, даже военным. Да? военным. да? Ну вот мы видим, что, вот как они вы говорите... Они вы... же военным сюда зашли. Ну. Ну. Uh -huh. Хорошо. Как КПРФ в свое время... Наружу за них проголосовало на референдуме. Угу. А Конечно, они, все на они, бы, они все свое уже потеряли. Просто они забоялись как бы возглавить. Но мы видим, что сегодня ну, а появляется все, второй раз, под роду не, не встают. Новые дух, и, и у нас и родители из-за этого получают и да? и пенсии. И пенсии. Ну, угу. ну а вы не считаете, что вот эти все проблемы, которые сегодня это есть, да. есть, это вот ä, пенсионная реформа, это постоянно повышаемые ЖКХ, налоги, штрафы, это все такие признаки одного источника капитализма в России. Нет, ну это, во-первых, все оплачено полезными ископаемыми, которые принадлежат народу. Это поколение его это самое двое ну, страну расширяло. А у нас воры пришли. Что тут? Что за это варье? Молодой человек путает. Я возраст со спутником, я его вообще не понимаю. Что это за змеюка такая? сейчас подговоримся. Вы предались тому, что они как с Курчевым, вот эту бомбу заложили они и пошло перекос. И, вот и, это если и, бы не и Хрущев, люди. они здесь не учатся, они не ну. купают. Они там не купают. Они там не купают. Они Они купают. Они купают. Они купают. Они купают. Они купают. Они купают. Они купают. Они купают. Они купают. Они купают. Они купают. Они купают. Они Добрый день, информагентство Ледокол. Вопрос первый. Вы сегодня пришли на митинг? Да, на митинг. А, чего вы ждете от этого мероприятия? А, изменения хотя бы не в нашу угу. в отношении угу. то есть чтобы что-то поменялось в лучшую я сторону сегодня на митинге озвучится множество лозунгов, что? один из которых я это я внедрение счетом. прогрессивного налога, как вы считаете как это можно вести и повлияет ли вообще на одна жизнь в России для нас для большинства то каждый из наших городов. А ты слышал про Как и ваш ленинцы, да, да. лакмусово бумажное. Чем больше зарабатываю, тем больше молодости. Да. Насколько известно, живете. сейчас, мы платим около 45% процентов налоги, правильно? Если проецируют, 30 там забирается, mm -hmm. еще 13 страну, подоходного налога. Это ведь очень много. Mm -hmm. Это mm -hmm. безумно. Вся наша мы просто страна, половину а отдаем, Непонятно куда это mm -hmm. все. Военный коррупция. И вот как думаете, вот это поможет как-то, вот если его введут для богатых, что они должны Но больше платить, и жизнь как бы для, для нас, больших, ну, простых рабочих, и станет проще? Я не думаю, что это Нет. станет вот проще, если просто ввести этот да, То, Нужно тут, менять основательно да, да, типа, Во-первых, он, он в принципе не пройдет, потому Мы что находимся. в очень много хороших законов просто загибается на корню из-за единой России. Так что тут нужно не законы принимать, а смещать некомпетентных... Управленцы. Угу. И в Госдуме, в и в А Семья. как вот можно этих не компетентных Семья людей сменить, власти, как вы считаете? Какими методами? <сосвязь> Я как раз и за способ. этим на митинги и хожу, во-первых, для того, чтобы в принципе показать, что сейчас свою позицию, а во-вторых. Я не буду говорить. Для про того, чтобы узнать заводы, о мирном смещении власти, потому что насильственный путь уже было множество примеров не только в российской свободы. истории, но и в принципе из мировой истории, то, что а, насильственная смена власти, она сегодня приводит только к плохому, а обычно все возвращается обратно. По ситуацию, и, ну, революция пожирает своих сыновей. И все такое. В общем, том числе Только мирное смещение власти. Все а понятно. Это... А вот э, как И вы это... думаете, э, у нас э, сейчас прошла Вообще пенсионная реформа. Мы постоянно видим, как повышают налоги на ЖКХ, повышают тарифы, налоги, новые штрафы, новые поборы. И вот э, КПРФ призывает вот, постоянно бороться вот, с какими-то отдельными вот, такими моментами, которые постоянно появляются. А может стоит э, найти сам источник антисоциальный, вот этот, то есть, который является именно капитализм, из чего произрастает это все? Всё, может с ним стоит бороться, а не с какими-то отдельными его признаками? Чекистам сразу бороться? Высказали. А, Высказали а, по этому в смысле Путина? Нет, не, ворота не, ворота а, имеется ввиду ворота. с капитализмом, отменой частной собственности за производства. Нет. Директору Я пролетариата, плановую экономику, и за и социализм и бороться и непосредственно. по вот, у Немцова году. есть много интервью на этот счет да. о том, что капитализм нужен, но все должно быть в кстати По конкретному рейсу э, пытался сделать все уголовные дела, делать, э, ресурсов, которые на нет. Потому что день находятся в администрации сидят на своих постах. А, да, управляющие это управляющие компании, которые... Он очень поумной это сказал, потому что в частных нет, руках, ну, то есть, рейтинг, когда у тебя частная фирма, ты как за своим хозяйством продавец, за ней продавец, ухаживаешь, продавец, а если это будет что-то, ну, что-то там государственное, это, ну, как, как обычно, это mm -hmm. на все mm -hmm. наплевательски mm -hmm. будет относиться. Просто нужно, то есть, а, приватизация, компания, она неплоха, ну, просто ну, ее ну, нужно грамотному профессиональному управленцам отдавать. Вот, и... А, нас насчет шутки, а, как вы говорили, то, пассив, который который то что все как-то тычками, то что митинги происходят это, это огромная беда вошел, что потому что для того, чтобы того, реально чего-то добиться митингами и народными волнениями, нужна граждан, как, как раз-таки организованность, организованная власти, оппозиция, власти, которую, власти, которую власти, Путин активно власти, искоренял. Власти, все, вот как он власти. сидел у власти, он постоянно незаметно э, искоренял того, оппозицию власти, и, власти, и э, всячески... Э, Пережимал им финансовые потоки, чтобы просто она не возникала, из-за чего разобщенность в обществе, из-за чего äh, очень пренебрежение, в принципе, друг к другу. А раньше говорили то, что в Советском Союзе, там, когда хотя бы на лестничной площадке все были пока, пока, как минимум знакомы, все достаточно дружные были. А сейчас, типа дай бог, хотя бы чихнут на лестничной площадке. Здравствуйте. А сейчас, да, вот беда с объединенностью. Хотя у нас, в принципе, в менталитете есть такое. Объединенность, сплоченность, а Путин просто это все разрушил. Удивительно, как он так. Да. Понятно. То есть вы считаете, что все-таки Путин виноват, вот что сегодня творится, как краеугольный камень всего вот этого проблем всех? Ну, ну, я не говорю не только Путин, но он, он, же он, он не знает. да, блин, он. Царь хорошие бояре плохие. Нет, жители, Пут, Путин да, просто, во-первых, он ничего. Начислялся? Как сказать так, чтобы меня не посадили? Простыми словами, да, можете сказать, несложными, понятными. А, он просто постоянно говорит о том, что что-то делает, о том, что пытается что-то исправить, но по сути он ничего не делает. Он И то, что его друзья олигархи, то, что они всем этим развратом занимаются, просто... Неправильно сидел. Он, он бьет, и Немцова бьет, постоянно бьет, пытался убрать, потому что, что вот Немцов не как не раз таки так и пытался, а, и что, пытался что, а, что, предлагал что, хорошие вещи к, все и правда был грамотным и, человеком. Он боялся и что и то, что Немцов как раз таки представляет из себя вокруг серьезной оппозиции, вот как бы теперь Немцова нет. Я как бы не склоняюсь к тому, что именно правительство его двинуло, это какой-то... — А никто не никакого... — да, обстоятельств. — Да, с течением обстоятельств. В общем... — Мы были на другом митинге месяц назад, там были представители РАД, мы посправили в России, будет а, да, ну, КПРФ не было, то есть почему здесь нет сейчас я и почему нет оппозиции? — По главе, ну, мы все знаем, Потому кто руководитель что этой оппозиции Uh -huh. Они да, считают, что это все большие люди, реальные, то есть, есть если -то мы будем говорить про возможно там что-то такое есть, здесь сейчас, почему в маленьких лишняя. городах не объединятся, хотя мы это больше маленьких городов, почему здесь так мало, а мало многих... людей? А, Тех, наверное, на том митинге было нет. раза в два больше, как минимум. Многие... Да, да. еще при том, то, что в принципе митинги очень плохо распространяются, информация о митинге, когда и что происходит. Это разве что только в интернете должно быть. Еще удивительно, чтобы вы узнаете, когда митинг, это очень тяжело, поэтому необходимо вольное объединение, почему здесь нет представителей других политиков. Еще вот такой вопрос. Вы сказали, что необходимо вот какие-то управленцы, которые могут управлять. А это как раз был тезис перестроечного времени, что вот придет хозяин, в нас все никому не прижит, и тогда будет все хорошо, все заживем. Но пришел хозяин, и что мы видим? Все заводы позакрывались. Ну, это будет... Потому что э, эффективный хозяин пришел и понял, что, что производить что невыгодно, выгодно. проще э, станки уничтожить, сдать на металл, нравится? а э, цеха сдавать в аренду под вы склады, потому что это выгоднее сегодня. Ну это не Как бы то, что производить... Это что? Для кого? Да, типа для владельцев вот кто владеет этим заводом. а почему должен быть владельцев, когда Ну это же капитализм и. Запрещают... Капитализм же живет одним основным законом. Максимальная прибыль, максимально короткий срок. В ближайшем будущем мы же говорили, про эти то, что эти А еще то, что идейности нет. То, что люди в власти. власти пробираются, это. Принимать к нам медицинские меры. <сих> это не фантазия. Это про то что нет идей. Да, да, я, я знаешь, я просто считаю, еще хочу сказать про то, что у нас а, не во власти есть что Единая Россия, что Путин что постоянно, что, что, Путин что, постоянно что, говорят мире, про патриотизм, хотя патриотизм себя представляет, ну, не просто слепую любовь, а просто, ну, вот дома у себя живешь, на улицу ходишь. Нужно держать порядок, потому что ты, тебе хочется жить в хорошем Сегодня доме, в убранном. Просто патриотизм – это, как правило, меры, просто меры, внимание к своему месту, где ты живешь, и желание и э... митинги, следить за порядком. И патриотами и... по при... должны вручную быть как раз-таки власти имущие, Есть чтобы закон, они просто... у них было пристрастие к... Контроль, к содержанию порядка и контроля так у нас же сейчас есть контроль и порядок вот те люди которые находятся в власти они ради себя чтобы у них эта власть держалась они все вот так и построили эту систему докатились народные докатились путем контрреволюции в 191 году в суды мы же жили вообще в другом обществе и вдруг произошла вот контрреволюция в 91-м, а, пришли люди, которые посчитали, по что можно владеть частной собственностью, Модель, недрами, фабриками, заводами, банками, и все мы все видим, вот к чему мы приехали. Они даже внутри находится. себя, как до такого докатились, С пассивными вы имеете в виду Да, это тоже, и то, что проходили опросы, мы про это читали, что если бы, может, была возможность украсть, и об этом никто не знает, вы бы украсть. На нас. Большинство ответили, что так ну, и так не вот. сделали. Так вот, я считаю, решительнее надо Хорошо, спасибо за ответы. Нас сегодня всего лишь... Вопрос первый. Вы участвовали сейчас в митинге, тоже пришли поддержать. Вот он закончился митинг. Как вы считаете, вот резолюция была принята, она на что-то повлияет? Ну, хотя бы повлияет на настроение. Те, кто присутствовал на митинге. Mm -hmm. ну, люди же хотят быть причастными каким-то mm -hmm. важным вещем. Ну, соответственно, это нужно повлиять, конечно. Mm -hmm. Сегодня один из лозунгов, призывов этого митинга было то, что пенсионерам достойную жизнь. А как вы считаете, как это можно достичь и какими методами? И что им повлияет ли вообще это на сегодняшнюю ситуацию в России, mm -hmm. если как бы даже он реализуется? Ну, я думаю, что, конечно, повлияет. Пенсионеры – это же не просто люди, которые старые и ничего не делают. Это тоже активные члены общества. Они участвуют в жизни в своих семей, своего какого-то города, воспитывают внуков хотя бы, помогают даже иногда молодым семьям. Так что я думаю, что если жизнь пенсионеров будет лучше, вообще будет настроение у всех лучше. как вы считаете, почему такие мизерные пенсии у пенсионеров? Ну, я так вижу, Вроде что... люди трудились всю жизнь, сдавали деньги, а мы вот видим, что получают, там от 6 тысяч ну, и немного больше. Ну Это вопрос как бы не, не к пенсионерам даже и не ко мне. Это вопрос а к правительству, которое решает эти, определять а эти цифры. Ну, надо к ним на обращаться. Собственно, мы этим и занимаемся, пытаемся как-то это все изменить. Сегодня также были озвучены множество лозунгов. Это Которые вот будут введение будут прогрессивного налога, налога. Отставка либерального правительства. Как вы считаете, это же все является вот признаками одного источника капитализма в России. Из-за этого у нас мизерные пенсии у пенсионеров. Это же потому у нас ЖКХ постоянно же годно повышает. Налоги, штрафы, это все. Может быть, бороться не с какими-то его последствиями, а с самим вот именно источником. Но одно другому не мешает, потому что существуют капиталистические страны, в которых эти вопросы все решены. Есть агрессивные и все остальное ну, поэтому я думаю что надо тут как бы с двух сторон зажимать сказать? эту как бы гидру хочу я я вам думаю, совета, надо и стратегически эти вопросы решать и в том числе и тактически тоже как вы считаете что вот нам в России сейчас надо развивать дальше капитализм либо все-таки стоит вернуть социализм я думаю, что тот социализм, который был когда-то, ну, это достаточно такая система... Она не зря, она как бы умерла. То есть должна быть более такая гибкая, что ли, система. Должны быть элементы и бизнес элементы какого-то капитализма, быть, даже сказать. Хотя, конечно, ключевые вещи, ключевые отрасли, не должны быть в руках государства, потому что они все определяют, все решают. Это уже элементы социализма. Но у нас сегодня есть некоторые отрасли в руках государства, но мы знаем, что в государстве сидят именно те люди, которые и управляют этим государством, те же самые олигархи. То есть а они используют государство как инструмент в своих интересов, личных, как убивают свои карманы. То есть система построена так, что в нее попадают как раз люди которые любят использовать государство в личных интересах если эту систему изменить сделать как бы вернуть опять советскую власть которые бы решали все вопросы люди из народа достойные люди из народа тогда можно эти вопросы все решать а вот как вы думаете как можно вернуть советскую власть какими методами Прошу условно говоря. Как раз, бы поставить их на счет, вопрос, конечно, интересный. Я думаю, что методы должны быть цивилизованные, так скажем. И, не и не я не думаю, что в рамках системы и и демократической, и нормальной демократической системы это можно сделать, если вопрос, правильно не не подойти и к, и к этому А правильный подход это заключается в том, что люди, которые попадают в власть, должны быть теми, кому доверяют граждане, трудящиеся. В любом. В любом предприятии есть люди, которым доверяют коллеги, угу. рабочие, которые там работают. Вот таких людей нужно продвигать во власть. А для этого э, нужна другая система. Существующая она этого не позволяет делать, угу. потому что все... Основанно на деньгах. Есть деньги, есть власть. Нет денег, нет власти. Смотрите, вот в 93-м году был расстрел Дома Советов. Это был тоже цивилизованный путь? И теперь мы должны путем выборов прийти какому-то цивилизованному тоже пути. То есть мы видим контрреволюцию и цивилизованный выбор. Вы можете митинговать, ходить на выборы, но все делать это мирно. Но это но расстрел дома совета вот это в третьем году это, конечно было не а цивилизованная это понятно возможно ну, вот и с этого все и началось наши проблемы жизни, угу. я я думаю, и нужно было бы конечно бы верю, система которая была улучшать развивать ее, конечно ломать и строить мало кто понимает поломали но я вам расклеываем последствия хорошо спасибо за ответы да конечно кто Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с какой целью пришли сегодня на митинг, с какой целью вы его организовали? Здравствуйте. Сегодняшний митинг проходит в рамках всероссийской акции протеста по всей стране за защиту социальных прав трудящихся нашей страны. Здесь много вопросов прозвучало в сегодняшнем выступлении участников митинга. Это и так называемая антинародная пенсионная реформа. Это много вопросов, касающихся коммунальных платежей. Много вопросов, касающихся вывоза мусора, конкретно в Саратове. Вот здесь у нас оператор региональный появился. И у нас резко подскочили тарифы на уборку, по утилизации бытовых отходов, коммунальных отходов, как они часто называются. Мы сюда пришли, потому что закрываются предприятия в Сараты, потому что люди решаются рабочих мест, потому что пенсионная реформа на пять лет еще увеличила возраст для мужчин, для женщин, хотя... Господин президент, будучи в 2005 году, обращаясь к федеральному собранию, сказал, что пока я президент, не будет никакого повышения пенсионного возраста. Вот, сказал, сделал, пожалуйста, изменил свою позицию и повысил пенсионный возраст. Спасибо. А как именно вот этот митинг повлияет на решение вот этих проблем, вами обозначенных? значит Та часть, которая относится к ведению, к полномочиям местных органов власти, мы передадим губернатору, передадим главе администрации города Саратова, передадим в областную и в городскую думу. А часть касающаяся вопросов федерального, такие как пенсионная реформа и так далее. И далее значит, Мы передадим через депутата государственной думы, через Алиму Ольгу Николаевну, передадим федеральному собранию, передадим государственную думу, передадим президенту, передадим правительство российской федерации. Вы знаете главный главный один из требований нашего митинга сегодня отставка федерального правительства не способного да, создать нормальные условия для жизни и значит, э, с... ну, понятно спасибо федерации. да да а, Это... а, в основном мы сейчас Люди, большинство, не живут, а выживают в этих условиях. Это вы прекрасно тоже знаете. То, то есть вы просто доводите до сведения власть имущих, что вот живется как бы плохо, да? Вот женщина выступала, я тоже слышал, она пыталась поймать там губернатора как-то, а он от нее все равно улетел. То есть они слышать-то не хотят на самом деле. Может ли э, пролетариат, наемные работники, что-либо у буржуазии выпрашивать? Значит, пролетариат буржуазии не должен выпрашивать, а должен требовать и применять, если нужно свою пролетарскую солидарность солидарность объединяться. Только в объединении сил мы можем каким-то образом повлиять на политику, ту, которую проводит сегодня в власти мужчины. Без этого объединения мы бессильны. Поэтому мы сегодня обратились еще раз к, к участникам, со всем жителям города Саратова. Объединяйтесь вокруг Коммунистической партии Российской Федерации. Объединяйтесь за лучшую, за волю, за землю. За фабрики, завода водом рабочим. Лозунги 17-го года фактически. А вы считаете, коммунистическая партия, она вот э, за революцию? Значит, партия, всегда, любая партия, в программе любой партии стоит вопрос приход к власти. Нет, вот именно КПРФ. Да, именно КПРФ. А в программе не написано ничего подобного. И Изюганов говорил, что лимитная революция исчерпан. И сам он в шестом году не занял кресло президента, потому что и по каким-то причинам неизвестно. Не, не занял. Это специально сделанный вброс в подсознание людей, чтобы они вот именно так объясняли и говорили. Значит, Центральный комитет, Центральный избирательный комиссия показал результат, что победил. Путин победил Дельцин. Конечно, это фальсифицированные выборы, мы не верим. Их последний выбор, который проходит в нашей стране, значит, выборы фальсифицированы, никакие не чистые, не прозрачные и так далее. Это ложь и обман. Поэтому этим выборам мы не верим. И, наверное, таким способом мы с нашими силами пока не нарастим наших сторонников, чтобы уходило не 300-500 человек, а уходило. Пять, десять, пятьдесят тысяч жителей города Саратова в целом в рамках всероссийской акции протеста по всей стране, чтобы пытаться этот вопрос, с мертвой точки сдвинуть. Вы считаете, что чем больше людей выйдет, тем больше влияние какое-то на власть это окажет, да? Власть самая, больше всего боится выхода людей на улицу. Она еще не, не имеет возможности практики такой кроме как репрессий людей арестовывать, сажать камеры камеры предварительного заключения там и так, далее, и так далее, а это еще больше будет раз... людей при... ну, принуждать, не то что принуждать, а заставлять бороться за свои права, с тем чтобы их труд, их руки, их семьи, их дети жили нормально, труд был расревен и Каждый по принципу социалистического, от каждого по способности, каждому по труду. Значит, чтобы люди это, имели это... возможность жить, воспитывать детей. Спасибо. Извините, что прерываю, просто тоже время как бы лимитировано. Скажите, пожалуйста, вот вы считаете, что КПРФ именно борется против буржуазной общественно экономической формации? Или она имитирует эту борьбу? Нет, в рамках закона о политических партиях, в рамках Значит, программы нашей партии. Мы делаем все, что значит, пока не запрещено законом. Постоянно закон чувствовать и ужесточается. Власть делает все для того, чтобы не дать возможности оппозиции высказать свою позицию, точку зрения. Это как идет в разрез Конституции. И в конце концов, пока вернее, сама власть подвигает народ к тому, чтобы. Вот все разбежались. По принципу Ленинского. Власть уже не может управлять народом по-старому. А народ не хочет жить по-старому. Уже вот, наелись. Но ну, сейчас революционная ситуация пока, пока не предвидится. Нет, да. да, но да, фактически да. получается, вот видите, люди что замечают за КПРФ? Что реальной борьбы нет. То есть, что, что, -то... Вы, что, -то реальный... что значит реальная борьба? Ну, хотя бы не говорят правду даже. Вот правду не говорят, что. что. Не вот в чем происходит. корень. Ну, смотрите, вот даже сегодня на митинге говорили про, вот как вы перечисляли, про мусор, про вот это все, про какие-то вот, про да, пенсионную про пенсионную реформу. А корень, корень проблемы никто не назвал. Корень проблемы в капитализме, это назвали, никто не сказал. Назвали, Они, правительство буржуазное, которое... И что нужно людям делать? Которое поддерживает президента. Мы говорим правительство, никакой внутренней политики национальной и направленной на удовлетворение растущих потребностей народа не проводит. Не развивают промышленность, сидим на игле, на газовой, на нефтяной они, игле. Они же, они же капиталисты. Продаем ж, живьем за дешевые цены, не перерабатываем нефть, бензин там, и так далее. И другие. Они да, удовлетворяют свои потребности. Сейчас растут олигархи, растут кланы так называемых богатых людей, которые плевать хотели, они все переводы свои... Вот антикоррупционный комитет Валерий Федорович наступал в Государственной Думе На пленарном заседании. Сечин 2,5 миллиона В день дохода А Путин, Путин президент Прокомментировал, когда журналист задали Почему такая несправедливость? Он говорит, ну а что вы хотите? В каждой стране топ-менеджер такого уровня Как Сечин, например, Роснефть Возглавляющий, получает приличное вознаграждение Вот защитил отец родной, да? Но вы же идете с ними на диалог Вы же пытаетесь их уговорить Пока, да. Владимир Ильич тоже шел на диалог. И он никого году, не уговаривал. В 2017 году в июле он говорил о мирном передаче власти. Но тогда, когда было время упущено, тогда только он призвал к революционному восстанию. Вполне возможно, история повторяется иногда. Все, спасибо большое за интервью. Всего доброго. Успехов вам. Здравствуйте. Является ли КПРФ, по вашему мнению, действительно коммунистической партией? Да, конечно. Конечно, не надо, я являюсь, конечно, является. Вот у нас есть достаточно много сейчас вот развелось, ну, будем говорить, имеющие слово партия, имеющие слово коммунисты. Вот последнее то, что выбрали этого президента Суракин, это не коммунисты, это троллеры. Мы единственная партия, которая, которая с самого начала, с развала Советского Союза, она стала и воссохранила все максимум традиций коммунистической партии да, мы многие вещи от КПСС откинули, поэтому в нашей партии вот старых вот этих, ну будем говорить руководителей которые быстренько подкрасились их и нету у нас сейчас в руководстве партии стоят те люди, которые никогда в жизни не были в той партии ни руководителями ни кем это пришли, это новая команда это новая команда. Я вот ослужил 33 года в армии. Я в партийных органах не был. Я кандидат технических наук. Но я прекрасно понимаю одну такую вещь. Что если мы ничего не будем делать, будет еще хуже. Это с моей точки зрения. Поэтому а компартия КПРФ, я подчеркиваю, КПРФ, она наиболее точно отражает, отражает задачи, Свои? Для чего? Для того, чтобы народ жил лучше. Вот и все. Спасибо. Ну вот, видите, КПРФ, она же вклинилась в буржуазную систему. Очень удачно в нее вошла, получает деньги за счет э, того, что имеет проценты голосов, да, и в Госдуме представлено. Соответственно, можно ли на буржуазные деньги бороться с самой буржуазией? Вот вопрос Нет. возникает. Во-первых, это не буржуазные деньги, это деньги, которые... Компартия, как и другие партии Как и другие партии Получает на основе Федерального закона О том, что Партии, которые прошли Федеральное собрание Подчеркиваю, федеральное собрание Не местное, не в, в региональное Федеральное собрание Они в зависимости от набранного процента голосов Получают соответствующие Деньги Для чего? Для того, чтобы партия Партия могла существовать я не говорю что она должна может там сильно развиваться могла существовать это федеральный закон и никуда мы от этого не денемся это есть и на западе и так далее владимир Ильич ленин никогда и никто не отрицал парламентской э, деятельности партии но парламентская деятельность не должна заключаться и парламентская работа партии тем более, если она оппозиционная, не должна заканчиваться парламентом. то он будет толк после того, если парламентская деятельность сочетается с протестной деятельностью. Поэтому никуда мы, буржуазно это, не вписались. Если мы вписались, я вот лично знаком, был в свое время хорошо свободен. Все по последнему горсовету. По последнему горсовету. Я даже есть нижка им подарена по последнему городсовету. Если бы я был других взглядов, других взглядов, я остался на тех же взглядах, которые был. Поэтому никуда я не вписался. Но, но это вы мы не вписались. Да, <связывая> но не <связывая> надо. Не надо. Удачно там. <связывая> <связывая> <очень хорошо>. <связывая> <связывая> а сколько капиталистов КПРФ? Есть же такие капиталисты? Я, наши, наши, вот я не буду брать в Ну я что, их знаю, что там ну, они же есть. в КПРФ, вы же с ними в одной партии. Ну, давайте, находится. вот про... У нас вот более такой вот явный из всех, это Грудинин. Ну Но вот, он руку... поддержали Грудинина Стоп. на выборах, капиталиста. Да дело, да дело в том, его народное предприятие, которое живет Живет и развивается на благо своих работников. Неважно, он капиталист. Да, но, но, но. Он отчуждает чужой а труд. Ах, кем был Энгельс? А кем был Энгельс? А капиталист. Ну, и чё? А Энгельс написал такие труды, которые сейчас читает на Западе, и мы изучаем для того, чтобы делать, это, делать то, что нужно. И, и что здесь такого? Он Да, у нас. Во, многом, во многих случаях, когда создавалась партия, да, даже вариантов там много было. У нас, когда прошла революция, практически все офицеры генштаба, генштаба стали на сторону Красной Армии. Почему? Потому что они заметили, что только большевики могут оставить Будем так говорить, Россию в те границы, которые есть. Про... Поэтому это они... Хорошо, это... Ну, пролетариат да, да, да. Так, классов, но пролетариат а... вербует своих сторонников среди всех классов, ладно. Да. это что? Если другое дело... Нет, я вам сейчас не противоречил, кстати. Я вам говорю, пролетариат вербует своих сторонников среди всех классов. Если, конечно, это действительно коммунистическая партия. Но вопрос в том, в другом. Цель какая? <свят> конечная. Конечная цель. Ну, если будем говорить вот так вот, ближе вот, к настоящему. Давайте это... ближнее и дальнее. Ну, да. давайте. Конечно. Создание э, народ, правительства народное доверия, чтобы восстановить обновленный социалист. Чтобы построить тот социалист, который э, учитывал бы все лучше, которое было за, э, ну, будем это говорить. Это ближнее или дальнее? Какая конечная Ближняя цель, цель самая ближняя цель, это создание правительства народного доверия. Ага. То есть ну, поменять правительство – это раз, и нет. окончательно это социализм? Да. Но обновленный. Тогда она, может быть, должна называться социалистической нет. партией? Нет. Я почему скажу? Потому что коммунистическая, социалистическая партия у нас, э, вот если вы историю знаете, был второй интернационал, социалистический. Это же были. Почему порвались с Потому что там прежде всего стали экономические требования. Экономическая. И власть поняла. Власть очень четко поняла, что надо давать какие-то поблажки тому же рабочему классу, партиям, партиям и все будет нормально. И поэтому на Западе, на Западе, той же Финляндии и так далее, некоторых других этих, этих странах они поняли, для того, чтобы не было такой же революции, как у нас, надо идти на уступки Хорошо. Хорошо. рабочим. Спасибо. А получается Эксплуатация человека человеком, частная собственность на средства производства устраивает КПРФ. Эксплуатация человека человеком нет. Ну, одно с другим связано непосредственно. Что? что частная связано. собственность и эксплуатация. Да. А мы разве говорим, что мы за частную собственность никогда не отрезались. То, То есть вы против. Частная собственность, вот мы, квартиру имеешь, твоя собственность. Нет, это лично. Не имеешь мне? Не надо. Вы это не путайте. Есть... есть частная собственность на средства -да производства что? именно? Частная собственность на средство производства. А есть личная собственность ваша, вот ваш автомобиль? Если собственность на средства производства работает на пользу работникам, на пользу работникам, я за такую собственность. Ну, вы понимаете, она может сейчас работать на пользу, а завтра собственник сменится, и она уже работает не на пользу. Значит, Капитализм это позволяет. Долой, долой это собственника у этого собственника можно кричать долго, но собственник не находится не на не месте да. и продолжает эксплуатировать. Не ну надо, ладно, надо. спасибо большое вам не, за ваши не ответы. Не Ребята, Приходите, я готов с вами спорить и так Мы далее. Мы приглашаем вас на дискуссию, на дискуссионный клуб, кого-нибудь из вас, не обязательно вас, любого из ваших представителей. Информационное агентство Ледокова. Вопрос такой. Вы пришли на митинг, ваша цель или там задача. Против выразить свое мнение против действующей власти и действующей ужасной партии, олигархов Единой России. Угу. Власть должна делать жизнь народу лучше. только через нормальную реформу для народа, Поэтому выражаем свою солидарность в рамках данного митинга. Законным способом. Mm. Mm. Хорошо, тогда вопрос такой. Как считаете, митингами, выборами, референдумами, сбором, вернее, не столько референдумов, сколько просто сбором подписей, как вот против пенсионной реформы, что-то можно сделать? Если взять все это в совокупность, то мы что можем? Просто активнее нужно быть, народ очень, очень активный. Если нам дали выбор законный такой, мы должны пользоваться этим законным, правом и что-то делать. Я обожар, думаю, можно. Ну, смотрите, если посмотреть на все <связь> вот это вот... Э -э <связь> вот... Выступал депутат так, местный. По большому счету, э, их интерес все-таки сохранить саму систему, такую систему депутатства или нет? Сложно сказать. У разных движений, разных целей КПРФ доверия, конечно, не особого нет, но пока выбор небольшой. Либо движение подушки, либо КПР получше бы, если бы вместе они договорились. Есть, конечно, патриотичные силы в стране, и им нужно больше активности. Но в себя несколько дискредитировал еще в 96-м году. <связать> <связать> угу. Ну, в принципе, тут спорить не буду, согласен, мало того, что э, у нас свое информационное агентство «Ледокол», мы проводим как бы свои прямые эфиры, и вокруг Платошкина есть такое мнение, которое, собственно говоря, озвучили, о том, что Платушкин, собственно говоря, может идти на замену Зюганову просто-напросто КПРФ обанкротился политически. Вот. Финансово они живут хорошо, ну, суть по всему. Ну, у Владушкина хорошая программа. Я ее читал, я в курсе. А в чем ее, так сказать, хорошесть? Так выражусь. Ну, я сейчас перечислять это долго. Ну, она ориентирована на социальные государства, на социалистический строй. Нас это устраивает. А социалистический какой? То есть на советскую власть или на вот ну, на европейские псевдосоциализм, все-таки. Как бы так вот уточнить. Даже говорить про социализм сейчас говорят многие, а толк от этого. Он называется движение «Новый социализм». И я так полагаю, что он будет, или как рассчитывается, что мы его построим с учетом ошибок, наверное, прежнего социалистического строя. Ошибки были, все это знают. Ну, смотрите, социализм подразумевает отмена человека. Частную собственность на средства производства. Да. Ну, а, так говорит. сказать, европейский псевдосоциализм или вот Платошкинский, там об этом речи нет? Есть. Так. Есть. И на что? средства производства речь есть. Он говорил только о том, что можно временно оставить мелких участников частный бизнес, ну, как типа во временной эпохи. Угу. Это вполне нормально, реально, чтобы вывезти страну на новые рельсы, на возрождение, а э, стратегические, а стратегическую промышленность. все говорит о том, что нужно передать полностью в руки государства. Ну, есть. В принципе, в КПРФ тоже об этом говорили, говорили, говорили, Тем говорили. Не, что-то делать нужно. Все говорят. Ну это понятно, что, что нужно. Что а что вы считаете нужным делать? Вот как вы считаете? Сейчас экономическая борьба нужна? Не могу сказать. А политическая? Конечно. Вот мы сейчас сюда пришли. Это политическая борьба. Хорошо. Вопрос тогда такой. Год назад в марте на выборы ходили? Да. Ну и после, так сказать, в сентябре ходили? Всегда ходили. Всегда ходили. Результат, так сказать, результатом этих выборов и тех, и предыдущих, и за 16 год довольны? Тогда вопрос такой Вы никогда не обращали внимание, что приходя на выборы Вы видите там уже электронные средства сбора информации То есть вы кладете листочек на ЭТКИ И он считывает данные То есть дальше подумайте Эти данные получаются в электронном виде уже Значит, они хранятся в электронном виде, Наверное, да? а наблюдателям никогда не были. Нет. Нет. Вот дальше получается такая веселая картина, политический театр. Когда по окончании времени периода выборов начинают считать листочки, а электронные данные никто менять не собирается. А они уже ушли туда. Все может быть. Поэтому смысл вот в этой ситуации ходить на выборы есть. Не думали об этом. Понял. Вот так вот. Хорошо, понял, благодарю. Информационное агентство «Ледокол». Ссылку сейчас дам. Добрый день. Можно узнать, вот вы пришли на этот митинг, организованный КПРФ. Ваша цель, интерес? Защитить свои конституционные права, чтобы вернули социальные льготы все, которые отменили, чтобы убрали эту ненужную реформу мусорную, которая не соответствует заявленным требованиям, которая изначально была очень красиво расписана, что предварительно должны были сделать власти, прежде чем вести такой оброк и повесить на людей. Я не согласна, что платить с квадратного метра. Пусть я живу в однушке, но я понимаю, что мусор это человека, а не квадратные метры, просто людей выживают жилых метров, пенсионеров нас ведут к рабству. Нельзя так с народом обращаться. Я против всех э, тех законов последних, которые сейчас вводятся в стране. Запрещают нам высказывать свое мнение по отношению к власти. Запрещают нам абсолютно все. Транспортный коллапс. Людям не добраться до работы. Если раньше мы работали в Красногринском районе, не выезжая, то сейчас рабочие места сокращаются. 3000 убрали сотрудников. Завод Кузнецова то же самое сокращение. Нам нет работать. Купи-продай, это на каждом углу. А мы хотим трудиться на производстве, а нет рабочих мест. Мне 49 лет, я осталась без работы, я не могу найти работу. Чтобы заседание, Что еще сказать? сказать? Я против такого правления. Пусть уходят. Того, они не умеют править страну, они только разваливают. Сколько, сколько на прогрессии. Ну, тогда вопрос такой. Вначале было произнесено такое, как бы выразить в демократических кругах, очень святое слово – Конституция. Но давайте вспомним, что Конституция – это для буржуазного государства, значит, она написана в интересах буржуазии. Она была переписана в 1991 году. Но она и в 93-м переписывалась. И в 93-м? После расстрела Дома Совета. Все вот. сделано не в целях, чтобы народ хорошо, все сделано в буржуазных целях. И до сих пор все это переписывается. Значит, вопрос, в общем-то, по митингу нужно ставить, наверное, не о непосредственно мусорной реформе, а о смене общественно-экономической системы. Ну, я, Ведите а потом уже переписывать конституцию. Среди рабочих заводов, Я думаю только. А, именки, а ну что, чтобы они спустились на нашу землю, проявлять по реке в посмотрели, Хорошо. как люди живут. Хорошо. Год назад были выборы. В 2016 году были выборы депутатов. В сентябре прошлого года были выборы. Ходили? Да. Я была в избирательной комиссии. Тогда, извиняюсь, может быть грубо это прозвучит. Что хотели, то и получили. Я голосовала за коммунистов. А вы уверены, что вы голосовали за коммунистов, а не за представителей буржуков? Надо, нет, -то, то есть люди, которые стопу, сидят в креслах тех же самых, Лега сидят в той же самой Госдуме, которые в 96-м году фактически могли взять власть, но отказались, права, им можно доверять? Хорошо, смотрите, ну, а а а курса... курса... а... как и считаете, политическая экономическая борьба сейчас нужна? Вот против систем Буржуазной системы. Так. Я за социальное положение страны, не за капитальное. Хорошо. Как считаете, в первую очередь, все-таки, что нужно требовать? Экономических изменений или политических? Нужно и то, и другое требовать. Так, хорошо. Понял. Ну, смотрите, вот хождение на выборы, учитывая современную, электронную избирательную машину, это фактически получается участие в их театральной политической массовке. Но мы пользуемся тем, что пока нам разрешают, нам скоро это не позволят. А уже объясняю техническую сторону вопроса, не буду политическую. На сегодняшний день электронная избирательная машина построена. То есть, приходя на избирательный участок, кладя листочек, где стоит каиб на КАИП, как, как раскладете? Он в электронном виде считывает ту информацию, ту галочку, которую человек поставил. То есть информация забирается уже в электронном виде. Но пока не на всех избирательных участках присутствует этот тип. Ну посмотрите, в Подмосковье уже вообще говорят: голосуйте с телефонов. Я не доверяю такой Дальше. Но машина уже построена в том-то и дело. Машина... Она уже работает, поэтому. Поэтому ну, пост... мы не по окончания окончании процесс... избирательного процесса в день выборов. Вот это вот пересчет бумажек это уже просто политический театр. И им нужна просто человеческая массовка, которая пришла, отметилась, расписалась все о том, что считаю, взяла бюллетень. Каждый человек обязан прийти на избирательный участок и проголосовать, тогда не будет одно предела, понимаете? Нет. У нас мертвые души голосуют. Нет, нет. в электронном виде можно сколько угодно и кого угодно писать. Компьютер всегда можно обмануть. Потому что. Пришел человек и проголосовал сам за себя, выразил свое мнение, тоже повторным бюллетень, который если будет, вдруг а это неважно, это уже не важно. в электронном виде информация собирается и проверить, на какой компьютер пришла эта информация, где, куда перетасуют эти галочки, никто не может. Вот в чем дело. Поэтому вопрос, получается, почему и политическая борьба? В этих условиях получается так, что даже не приход на избирательный участок это уже акт политической борьбы. Не участие в тех мероприятиях, которые проводят сегодня представители буржуазии, так сказать, организуют массовки всякие, так сказать, висели. Вон сейчас на той площадке, там молодую гвардию они собрали, этих, которых в зеленой форме там подростки стоят, вот они изображают. Ура, Крым! Не спорю, Крым важный участок, нет вопросов, но политический театр, и получается, в случае чего они покажут такую массовку, какую им нужно, а галочек вот прийти поставить, это просто-напросто поддержать их, как бы выразиться, поддержать саму систему. А за кого поставили галочку, им уже не важно, они перетасуют как хотят. Ваше предложение? Вообще не ходить Не ходить. Потому что 18-й год сходили, что получили? И по губернатору, и по президенту. А 16-й год раз ничему не научил, когда? Проголосовали за этих депутатов, а через месяц эти депутаты с кого часть пенсии сняли, с кого там льготный проезд сняли. Но, насколько я знаю, выборы губернатора, которые состоялись осенью в 2017 году, они с натяжкой натянули 51%. Потому что на избирательные участки люди не шли. Ну еще вот такая вот штука. А дальше встает вопрос. Что делает да? Что делать? Ну, наверное, нужно почитать программу Сулакшина с Палыч, которая написала конституцию социальное направление и план перехода от нашей политического взгляда на социальные нужно просто почитать его и осознать как правильно это сделать без кровопролития спокойно тихо без войны без того чтобы громить что-то я против вот этого кровопролития какого-то переход. ну смотрите я приведу вам буквально самый последний пример без кровопролития который произошел там произошли к власти пришли э, сторонники мао в не без кровопролития вот и все то есть вопрос стоит так что хочешь не хочешь а делать надо у нас люди ну это естественно поэтому здесь очень трудно как-то собрать народ и ставить Попробуйте! свой мод. Uh -huh. Очень трудно. И когда начинаешь э, пенсионеру объяснять ситуацию, да вот что там вот. А вдруг война будет? Вот Путин уйдет, война будет. Да война и так будет. Ну, война и так будет, да. Поэтому терпите дальше. Uh -huh. Я могу Хорошо, понял. Благодарю. Информационное агентство Ледокол. Вопрос такой. Вы пришли на митинг. Да. Ваша цель? Ну, мы против реформы по мусору оплаты с живых метров, а не с человеком. А как считаете, вот все вот эти вот реформы, они, ну, как, связаны с самой системой, то есть буржуазной системой страны? стране? Ну, здесь сложно сказать, потому что, я не знаю, на местах, возможно, какие-то еще перегибы идут. Почему в Москве оплата с человека идет, в Питере оплата с человека идет? А почему в Самаре идет с метром? Как и в других региональных, э, в других регионах. Ну, я думаю, не секрет. Порядка 60 миллиардов Самарская область должна. Поэтому мы должны отдавать таким образом. Ну а кто будет? Ну, понятно. Ну, на следующий год, значит, будем платить за вывоз снег. Логично. Больше, так, Понял, молчу, все. Так, тогда другой. Вот смотрите. Буквально вчера я читаю о том, что там. Это, конечно, Америка, но очень, так сказать, пример-то заразительный. Там в каком-то штате организуют, ну, считайте, сбор за дождь. То есть сбор на починку крыши и всего прочего отдельно, чтобы люди собирали и сами все это делали. Фактически. За свои деньги. Я вообще очень часто вспоминаю сказку про Чаполина. А. Да, где скоро, наверное, ведется налог на воздух в том числе. Ну Поэтому... вы стали меньше дышать? Да. Там да, же так? Да. Так, Я ну не хорошо. Не а как считаете все-таки? Вопрос все? э, вот этой вот общественно-экономической системы, он важен, важен. на завтрашний важен. день? Важен. Она должна быть? Или, так сказать, можно ее да. дальше дореформировать, что все будет социальное государство, как это говорят? Ну, я считаю, что нужно, в общем-то, в нашей стране э, как бы о человеке думать. В плане того, что я понимаю, что налоги они нужны, потому что если не будет налогов, много чего не будет. Но в плане того, что обложить э, людей вот так, как сейчас uh -huh. это делается, это неправильно. Потому что человек, конечно, очень терпеливое существо, но до поры до времени. Uh -huh. Когда рыбаки подняли митинг.. Uh -huh было такое, мы тоже присутствовали с мужем на этом митинге, то там это бы действие. Поэтому жаль, конечно, что получилось сегодня не очень большое собрание такое нашего народа не очень много. Но если народ встанет, то я думаю, что это получится. Они никогда не смотрели вот на данную ситуацию с такой точки зрения, ну, скажем так, как это было сто лет назад. Россия не одна, Россия две, Россия богата, Россия бедна. Ну, не хотелось бы, конечно, никаких революций, честно говоря, жизнь хотелось бы спокойно, но ну... если создастся революционная ситуация... Тогда, в принципе, все возможно. Если низы не смогут жить по-старому, а верхи не смогут управлять по новому, тогда, наверное, что-то произойдет. Значит, раз люди, так сказать, уже закипают в отношении всяких да, сборов, да, налогов, да, значит, ситуация да. складывается. Складывается. Встает вопрос, кто ее организовывает? Ситуация? Да. Ну, наверное, верхи, которые не могут управлять назовем так, как это в школе нас учили. Организовывает буржуазия, и поэтому вспоминаем опять же, как, ну не знаю, как вас, меня деда учили, так сказать, вот, о том, что февральская буржуазная революция произошла, потому что монархическая власть уже начала душить, как говорится, своих младших собратьев в буржуазном обществе, и те возмутились. Ну, возмутились. Но ну, реформы должны быть, но ну, не такие жестокие для народа. Неправильно собирать с метров квадратных, неправильно там, где живет бабушка, которая осталась в трехкомнатной квартире. На самом деле человек всю жизнь работал, а теперь она не в состоянии со своей пенсии 7, 8, 9, 10 тысяч платить такие деньги. За, за что? Я понимаю, оплата за что-то, но за что? помойки переполненные стоят угу. тогда вопрос такой тешки ключевой на мой взгляд извиняюсь что затягиваю да. вот но я думаю последний на выборы ходили конечно обязательно но ну, получается что сходили в 2016 году сходили дважды в 2018 году Чего возмущаться -то? а вы хотите чтобы мы не ходили на выборы а смысл ну если проголосовать против, это тоже, в общем-то, надо сказать, какой-то шаг. А, ну, посмотрите, на избирательном участке как голосовали? Листочек в урну просто падал или через считыватель, через КАИП? Ой, ну и вы сейчас дойдете уже до такого, что я не знаю как. Мы в домашке голосовали, мы там живем, в принципе, мы просто приехали сейчас сюда. Угу. Вот поэтому там, в принципе, все как бы было, и натирательные эти органы стояли, да и все это... в деревнях как-то более так... Угу. Во-первых, все-все знают. Не знаю. Хорошо. Да. Информагентство «Ледокол». Значит, вопрос такой. Вы пришли вот на митинг КПРФ. Ваша цель? И на Наша цель – донести то, что мусорная реформа и за последнее время то, что государство приняло множество антинародных законопроектов и реформ. В частности, пенсионная реформа, допустим, та же самая мусорная реформа. То, что с этого года повышался НДС, тарифы ЖКХ. И при этом в каждый тариф ЖКХ, помимо повышения, включается и НДС 20%. То есть еще мусор. И добавок то, что еще мусорная реформа не выполняется полностью. Люди в Самаре создали отдельный инстаграм-аккаунт, где скидывают фотографии их мусора, которого до сих пор не убрали. И при этом людям дают квитанции, которым они должны платить за этот мусор, который никто, конечно, именно не собирается убирать. Ну, наверное, в целом все пока что. Хорошо, вопрос такой. А как считаешь, вот эта вот э, мусорная реформа, или как там ее назвать, по большому счету неважно, она могла появиться, ну, в принципе, она привязана к самой общественно-экономической системе. Ну, мы называем ее буржуазной. Это правильно? Раз, раз, раз. Нет, я... Не, именно, нужны дополнительные, конечно, деньги, чтобы мусор именно утилизировать и тому подобное. Именно то, что мусорная реформа, конечно, нужна, только не в таком виде, в котором она сейчас есть. Ну хорошо, тогда сделают, как это сделали после 16 -го года пенсионеры. Сначала у них отняли льготный проезд, вот, а потом начали возвращать там то поездок, то 60 поездок. Не получится ли сейчас такая же картина, что мы вот вам вот сейчас вот так вот, а потом, ну, убавят там на 5 рублей. И все. Скажут, Нет, именно... вот видите, мы, как, мы заботливые. Нет, именно как правильно сказать. Не, именно вряд ли такая ситуация будет, потому что все направлено на повышение именно тарифов, ЖКХ. Хорошо. Все. А как считаешь, это просто, так сказать, с чем, с чем связано? чем То что государству нужно больше денег. А в курсе о том, что Самарская область должна 60 миллиардов? Именно не был в курсе, но сначала я могу привести про интернет. Сначала говорили то, что интернет, именно создание суверенитета, потом будет бесплатный, потом 20 миллиардов, а потом, я не помню, там ну, начитали цифру 120 миллиардов, несмотря на то, что бюджет Самары это 15 миллиардов в год. Ну, это же не удивительно. В конце концов, на любую Олимпиаду сначала говорят n сумму, а потом говорят, что нет, n помножить на 2. Поэтому это вполне естественно для данной экономической системы, для рынка вообще-то. Ну, ладно. Именно, ну, само по себе отключение интернета будет невозможно. И именно я не представляю, не было ни одного случая в мире, когда пытались отключить интернет. Допустим, противникам США. Ни одному из них не пытались отключить интернет. Но сами страны автотолитарные, такие как Северная Корея и тому подобное, они сами добровольно пытались отключиться и создавали свой собственный интернет. Причем он был очень сильно урезан возможности. Это нашей угу. а у нас получается интернета важный конечно вопрос то же самое, как у нас. И и а, а как считаешь политически надо бороться так сказать с, вот со всеми этими условиями которые выдвигают именно вот эту политическую структуру Именно нужно убирать всех профнепригодных людей, ну, грубо говоря, иллюстрировать, которые, например, приняли антиконституционный пакет Яровой, да. который полностью противоречит о свободе личной переписки и так далее. Не помню, правда, какая-то статья Конституции, надо. Могу посмотреть? Не yeah. надо. Это не важно. Так, хорошо, тогда такой вопрос. Как считаешь, сама общественно-экономическая, так сказать, формация, система, сам, сама рыночная? Система, она нормальная? Нет, именно вашем свободный рынок, чтобы именно то, что плановая экономика приводит сама по себе к дефициту продуктов, и то, что было два искусственных золота времен Советского Союза. Ладно, понятно. Если не секрет, к какому движению себя относишь? Именно. Бессрочная акция протеста.